Теперь ты у меня никогда на улицу не выйдешь. Всю жизнь уроки будешь делать. О, нет. Как ты думаешь, получится ли у Балди сбежать от бабушки к своим друзьям? Напиши в комментариях и поставь лайк, а также не забудь поделиться роликом с друзьями. Ну и не ленись, подпишись. Корпик ждёт, Корпик ждёт, чтобы ты подписался, лайк поставил, память оставил.